Всем салют, с вами Персона, и в этом видосе я расскажу вам о 9 полезных гранатах рейс на карте Heaven. Поехали! Сразу хочу сказать, что многие игроки часто неправильно используют гранаты рейс, просто бросая их, пытаясь сделать килл, хотя потенциалу этой способности гораздо больше, ею можно проверять дефолтные позиции, нычки, а также всячески мешать устанавливать либо дефузить спайк. Начнем с гранаты на Аплэнд, становимся на край большого ящика, целимся на левую балку и просто кидаем. Да, основной взрыв никого не заденет, зато осколки отгонят игрока, устанавливающего спайк в дефолте, и если кто-то стоит в правом углу, ему также придется сместиться. Еще одна граната, которая помешает поставить спайк в дефолте, делается тоже с окна. Станьте возле этих листов так, чтобы левый край окна немного выступал из-за стены. Цельтесь в серый плинтус и бросьте левой кнопкой мыши с одного шага вперед. Если вы находитесь в окне А плента и слышите, что кто-то запрыгнул в углу на ящике, то эта граната позволит если не получить килл, то как минимум надамажить и отогнать мешающего нам игрока. Упритесь в угол этой стены, нацельтесь на провод, чтобы прицел был на краю оконной рамы и бросьте гранату правой кнопкой мыши. Теперь очень ситуативная, но весьма полезная граната на Б пленте, когда вы остались в ситуации один на один. Если вы находитесь в нычке и противник ставит спайк в дефолтную позицию, то став на выступ по центру, нацельтесь на верхнюю часть диска и просто бросьте хаешку. Осколки упадут в обе дефолтные позиции, что не даст спокойно поставить спайк. Теперь сейвовая хаешка с шарта в окно на апленте. Станьте так, чтобы край двойного ящика совпадал с краем второго зеленого ящика. Дальше нацельтесь на край ящика как показано на видео и бросьте гранату левой кнопкой мыши. А эта граната позволит выкурить засевшего на парапете врага. Станьте на этот кирпич, нацелитесь на край крыши и просто бросьте хаешку. А если вы захотите прочекать дальний угол, то киньте гранату с этой же позиции только с одного шага вперед. Дальше у нас хаешка в тупик на ланге С. Упритесь в центр маленького ящика, дальше нацельтесь по центру правой листвы и поднимите прицел чуть выше, чтобы он совпадал с верхушкой левой листвы и просто бросьте гранату. Все вы знаете про стандартную позицию за ящиком на цепланте. так вот эта граната практически всегда дает вам гарантию килла. Станьте на переплете кабелей, чтобы между стенами у вас был небольшой зазор. Нацельтесь на край этого выступа и просто нажмите левую кнопку мыши. Противнику нужно либо подставляться под вас, либо умирать от гранаты. Ну и напоследок у нас хаешка, под которую можно агрессивно заходить в даблдор. Суть в том, что вы будучи в сейве закидываете хаешку в окно, и в это время можете зайти и прочекать углы. Станьте напротив этой стены примерно по центру, дальше выровняйте прицел так, чтобы край двери и ящика совпадали. Нацельтесь на нижнюю часть трубы, и с одного шага киньте хаешку и смело врывайтесь. Ну что, ребятки, на этом у меня все. Если вы узнали что-то новое и хотите такой же видос с другими картами, тогда поставьте лайк под этим видео и подпишитесь на канал. Всем пока!